В начале марта спортсменка отделения художественной гимнастики Московского училища Олимпийского резерва номер один Анастасия Гузенкова завоевала золотую и две бронзовых медали чемпионата России. Она на равных соперничала с такими звездами, как Лала Комаренко и сестры Арина и Дина Аверины. Этот результат воспитанницы олимпийской чемпионки Юлии Бурсуковой тем более примечателен, что Анастасия вернулась в большой спорт после годичного перерыва, пережила травму, операцию и восстановление и сразу какой успех! Гузенкова назвали настоящим открытием чемпионата России. Конечно, я неимоверно рада, то, что получилось сделать почти все задуманное, выполнить программу упражнения с лентой хорошо. И я рада, что судьи оценили на золото чемпионата России мое упражнение. Можно сказать, это мои первые соревнования за этот год, и я очень рада, то, что удалось показать такой результат. Конечно, программы были выполнены не на максимум, я еще не в самой лучшей форме, но я верю, то, что по этим правилам я сейчас научусь работать, и мы все перестраиваемся, стараемся выучить новые мастерства, новые элементы. Пока это дается немного с трудом, но я верю, то, что мы все приспособимся. И в скором времени покажем свои лучшие программы, в лучшей форме. Вот. Конечно, соревноваться на одном ковре вместе с Диной, Ариной и Лалой – это действительно большого стоит. И то, что я могу составить им конкуренцию – это очень здорово, то, что я могу конкурировать с ними. То, что где-то вот, мне удалось вырвать у них победу, это действительно здорово. Я очень рада, то, что получилось выполнить свое упражнение без ошибок грубых. И судьи это оценили. Я рада. Отношения в команде у нас очень хорошие. У нас нет никакой злости, зависти. В первую очередь мы все дружим. На тренировочном ковре мы все работаем над собой, то есть у нас нет времени на ненависть, какую-то злобу друг к другу, вот. И в жизни мы все общаемся хорошо. В апреле прошлого года я заметила, то, что у меня плохо стала работать стопа, и в августе мы сделали операцию. Вот, прошло долгое восстановление, и спустя год я снова выступаю. Снова могу показывать свои программы, выступать для зрителя. Это, это просто потрясающие невероятные эмоции. Самим очень интересно это узнать, как у нас сложится дальнейший сезон. Сейчас пока неизвестно, какие будут дальше соревнования. Надеемся, то, что международные турниры все-таки будут проводить. Но пока точной информации у нас нет.